Теперь возвращаемся к нашему Лёше, опять же, хорошо поразмыслив и отвергаю возможность, что его отравила какая-нибудь Мария Певчих или любой другой британский агент. Слишком это рискованно в чужой стране. И как бы ради чего, чтобы поднять еще немного шуму, но шум всегда можно поднять и так, а причины высосать из пальца. Само собой, точно также отвергаю, что Навальный отравила ФСБ и любой другой местный недоброжелатель. Для местного уровня это чисто техническая сложная операция. А центральным властям это нафиг было не нужно. Если бы хотели, впрочем, вы это уже слышали. Остаются два варианта. Первый вариант ⁇ кома была естественной, от употребления какого-нибудь препарата. Я не так давно читал книгу Владимира Соловьева, где он подробно рассказывал про свое похудение. Ну, вы все, конечно, знаете, что Соловьев склонен к накоплению лишнего веса. Но много лет держишься в хорошей форме, и я чисто ради интереса почитал эту его приключенческую книжку. Честно говоря, я просто поразился, какие ужасные препараты он принимал в борьбе с лишним весом. От них реально можно было запросто отбросить коньки, и Соловьев очень подробно описывал свои мучения. И вот вроде с виду и не дурак, а отворил такой ужас собственным организмом. Так что вполне Алексей мог обожраться какой-нибудь такой ерунды для похудения. Или еще что-нибудь похуже, по методу Карамурзы. Но я не считаю эту версию основной. Она возможна, но она не главная. Основной версией я считаю сценировку. Да, соглашусь, кажется очень сомнительным, что кто-то будет ради спектакля сажать самолет, полный пассажиров. И меня это также смущало. С другой стороны, если экипаж опытный и знает все тамошние аэропорты, то риски очень малосущественны. И ради придания операции более яркого эффекта на них могли бы пойти. Мол, посмотрите, как много свидетелей, и целый самолет даже вынужденно посадили, но какие тут могут быть сомнения? Сомнений не было, но вот когда тут недавно какой-то самолет полный пассажиров, я извиняюсь, нарисовал в небе член с яйцами, и как бы никого в тюрьму за это даже не посадили, но подумаешь, повиражили немного. После такого художества я склоняюсь к тому, что в России все возможно. И ребятки там встречаются исключительно творческие. Че не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Кроме того, очень странный был сам порядок ухода нашего главного персонажа в кому, так как его описывал сам Навальный, и так как мы его слышали на пленке. Алексей на пленке кричал от боли. А разве можно кричать от боли, находясь без сознания? Это достаточно странно. Я думаю, люди как раз и теряют сознание от боли, отключая все нервные процессы. Функция потери сознания, она для того и существует. Алексей же Дудю подробно рассказывал, вот мол у него ничего не болело, просто обдало потом, и он пошел умываться в туалет, потом потерял сознание. А крики и стоны тогда откуда взялись? Или он там для красивой записи покричал? Очень и очень серьезное противоречие. Я сам как-то загибался и от боли в желудке, и от почечной колики, и знаю, как оно бывает, когда хочется умереть самому и как можно быстрее. Терял я и сознание. Кстати, от простейших разрешенных таблеток, которые случайно перебрал и соединил с антибиотиками. И тоже было бросание в пот, и я все замечательно помню до последнего момента. А если боль была на грани сознания то трудно поверить, что человек потом про нее забыл. Так что, какой сюжет выбираем дальше? Естественная причина или инсценировка? Вы знаете, насколько я сам противник конспирологии. И главное, мне не хватает окончания сюжета. Ведь мы по большому счету не знаем, ради чего весь сырбор. И чем закончится данный сериал. А если нет концовки, трудно угадать мотивацию главных героев. Это, как у нас говорят, все равно, что показывают дураку половину работы. Что меня еще наталкивает на данную мысль об инсценировке, это то, что все псевдодемократы принялись очень дружно подтверждать отравление Навального и восхищаться его пранком с ВСБшником, хотя во всей этой и куча дырых несуразности и проколов. Но все эти Варламовы, Каци, Ройзманы, Гуриевы как будто сознательно отключили мозги и уверенно и громко ругают власть за отравление Алексея. И ни одного слова сомнения ниоткуда не слышно. Вы знаете, создается такое впечатление, что они просто получили прямое указание от тех самых властей поддерживать изо всех сил версию протравления Навального. Ни Кац, ни Варламов, ни дебилы какие-нибудь. Они полностью подконтрольны властям. И все, что они говорят и делают, согласовано с кем надо. Если поступает команда валить Лукашенко, они дружно валят Лукашенко. Если нет, команды возмущаться Алиевым. Они максимально осторожны и толерант.